Грузовой транспорт тоже может обрабатываться супротеком. Как магистральные тягачи, так и самосвалы, в принципе, без разницы. Тяжелый дизель грузовика не сильно отличается от легкого дизеля. Принципы работы одни и те же, материалы одни и те же, конечно, отличаются размером. Но вот обрабатывается, как двигатель обрабатывается у грузовых автомобилей, также редуктора обрабатываются, коробки передач, топливные насосы высокого давления обрабатываются. Обработка двигателей также проходит в три этапа. Обрабатывается МАКСом 200, максом 200. Первый этап заливается в рабочее масло, но за пару тысяч до замены масла. За пару тысяч проходит процесс очистки, замена масла. Второй этап заливается в новое масло. Пробег до следующей замены. Масло меняется, и в следующее масло заливается третий этап. Больше супротек тоже заливать не надо. Он не вымывается при замене масла. Ресурс работы в грузовиках супротека это несколько лет. Постоянные клиенты уже по 5-6 по лет назад обработались и до сих пор нету проблемы. Супротек. Мы заботимся о здоровье автомобиля, чтобы автомобиль берег здоровье пассажиров.